Японские авиалинии не летают в Европу и просят помощи у правительства. Финские отправляют в неоплачиваемый отпуск сотни пилотов и бортпроводников. Лизингодатели пробуют обойти санкции ЕС и оставить отданные в аренду самолеты в России как реквизированные. Обслуживание бортов и поставка запчастей могут проходить через третьи страны. Это лишь часть того, как реагирует на антироссийские ограничения мировой авиарынок. Александр Евстигнеев о том, почему санкционеры кусают себя за крыло. Первый почувствовала Air France. Путь их труден и далек, если летать на восток по новому маршруту. Не напрямую, как раньше, а огибая Россию. Японский рейс авиакомпании продлился 15 часов 30 минут. На два с лишним часа дольше, чем до того, как Евросоюз закрыл свое небо для российских авиакомпаний и получил симметричный ответ от Москвы. Это топливо, ресурс машины, зарплата летчикам, все. одно ну это все. И не каждый самолет дотянет, садится. Это еще дополнительные расходы на взлет-посадку, на обслуживание самолета. Полетное время, деньги и если пассажиры соглашаются на пару лишних часов в воздухе, то рынок такого не прощает. А по транссибирскому маршруту, то есть над Россией, европейские и американские компании возили не только людей, но и грузы. Генеральный директор Финейр практически признал, что эти рейсы теперь просто не окупятся. Обход российского воздушного пространства значительно удлиняет время полета в Азию. Выполнение большинства пассажирских и грузовых рейсов в Азию становится экономически шаткими и неконкурентоспособными. Сайт финской авиакомпании все еще приглашает влиться в экипаж стать стюардом. Не успели снять объявление, Финейр отправляет в неоплачиваемый отпуск до полутысячи бортпроводников и 150 пилотов. На горизонте увольнение и процедура банкротства компании. Два японских гиганта отменили рейсы в Европу и запросили помощи у своего правительства. Всего неделя после введения авиасанкций. На Кипре президенты глава МИДа уже хотят обсудить не открыть ли небо для российских лайнеров, глядя как турецкие и сербские авиалинии забирают пассажиропоток, пока самолеты Сайпрус Airways простаивают в аэропортах. Причем лазейку Киприоты-реалисты оставили: подчеркиваю, мы единственная страна, у которой на заседании была оговорка, и она зафиксирована. Юридически мы защищены. С российскими самолетами обходятся подчеркнуто жестко. US-7 конфисковали Airbus в Ереване. Сейчас компания отменила все зарубежные рейсы, в том числе и в страны СНГ. А борт Нортвинд, Москва, Стамбул, сегодня остановился буквально на взлетной полосе. Не успев вылететь, лизингодатель потребовал вернуть лайнер. Всего у российских авиакомпаний в лизинге 777 иностранных самолетов. По санкционным правилам владельцы должны забрать их до конца марта. Европейские санкции могут оставить лизинговые самолеты в России. В этом заголовке Нью-Йорк Таймс двойная тревога. Если Москва примет решение национализировать Боинги, Эрбасы, Эмбрейры в ответ на арест российского имущества на Западе, владельцы понесут убытки. Но если самолеты решат отдать, то как их забрать технически? При расторжении договора воздушное судно лишается российского флага. А для нероссийских небо над страной закрыто. Для многих лизингодателей европейских это практически путь к банкротству, потому что, во-первых, им придется заплатить неустойку для наших ави авиакомпаний за досрочное расторжение договора. Во-вторых вместо немалых ежемесячных платежей за лизинг, они просто получат свою технику, в которую вложили миллиарды, на самом деле. Миллиарды, десятки миллиардов долларов. И теперь эта техника будет просто ржаветь на перроне. Ущерб для западных авиакомпаний оценивается в 70 миллиардов долларов. Выгоду получают два игрока. Азиатские и ближневосточные авиакомпании, чьи конкуренты сами лишили себя российского рынка. И российский авиационный кластер, на долгосрочную перспективу, получивший стимул поднять